Привет всем, кто посещает психотерапию! Согласны ли вы, что действия говорят громче слов? Это часто может иметь место для некоторых людей, особенно когда дело доходит до выражения любви. Произнесение трех волшебных слов может быть приятно услышать от вашей второй половинки, но есть и другие способы, которые люди выбирают, чтобы выразить свою любовь к другим. Вот некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о том, что кто-то действительно любит тебя, даже если они этого не говорят. Во-первых, вы чувствуете себя в безопасности с ними или в их компании. У вас когда-нибудь возникало такое чувство, что вы полностью расслаблены в их присутствии? Безопасность – краеугольный камень любых здоровых отношений. Так что это само собой разумеется, что иметь партнера, который уважает тебя, твои чувства и ваше благополучие, вполне может иметь любовные чувства для тебя и глубоко забочусь о тебе. Кроме того, чувство безопасности распространяется и на чувство свободы принимать свои собственные решения и иметь возможность выражать себя, не боясь критики или подавлять. Во-вторых, они найдут способы оставаться на связи с вами. Они посылают доброе утро или сообщение на ночь, когда вы не вместе? О, это так мило! В эту современную эпоху технологий вам не всегда нужно это делать, видеть друг друга физически, чтобы показать свою привязанность. Виртуальное царство также может показать, что они заботятся о вас. Отправка чего-то такого простого, как текстовое сообщение, может показать, что кто-то думает о тебе. Если они прилагают усилия, чтобы оставаться на связи с вами, когда вы отсутствуете друг от друга, это может быть индикатором, что этот человек испытывает к вам сильные чувства. В-третьих, они активно слушают вас и спроси, как прошел твой день. Всегда ли они ставят себе целью проявить интерес в том, что вы делаете? Партнер, который любит вас, проявит к вам активный интерес даже в мельчайших деталях вашей жизни. Это может помочь парам укрепить свою любовь друг к другу и держите пути сообщения открытыми. Активное слушание играет ключевую роль в здоровых отношениях. Партнеры признают то, что нуждается в улучшении, а также о том, что дела идут хорошо, не причиняя беспокойства. В-четвертых, они прилагают усилия, чтобы вовлечь в физическом контакте с вами. Часто ли вы ловите себя на том, что держитесь с ними за руки? Такие жесты важны для поддержания интимности, и это может быть одним из способов, которым ваш партнер показывает, что им не все равно. Беттани Рикарди, преподаватель отношений, советует, что важно быть начеку, следите за сигналами языка тела вашего партнера. Если язык любви вашего партнера – это физическое прикосновение, тогда это может быть хорошим показателем, что они проявляют свою любовь через физическую привязанность, а не через слова. Номер пять. Они гордятся тем, что ты есть в их жизни. Даже если ваша вторая половинка не бросила, эта бомба еще не взорвалась. Это не значит, что они этого не чувствуют. Если они представили вас своим друзьям и близким родственникам, и делитесь фотографиями в социальных сетях, это может продемонстрировать, что они приглашают вас в их мир, и что они рады поделиться этим со всем остальным миром. Но верно и то, что не все являются публичными, когда дело доходит до проявления привязанности таким образом. Но до тех пор, пока они не держат тебя в секрете, тогда это обычно явный признак, что они могут испытывать к вам глубокие чувства. И в шестых, с ними легко общаться. Легко ли вам и вашему партнеру общаться? Часто это обнадеживающий признак. Любовь требует открытого и честного общения, но это не всегда означает, что вы должны делитесь с ними каждой личной мыслью или чувством. Если они являются подходящим человеком для вас, тогда они это понимают. Чтобы отношения процветали, хорошее общение может включать в себя такие вещи, как обсуждение эмоций, наблюдение за языком тела, выявление областей конфликта и проверка границ в отношениях. Если вы заметили какие-либо из этих признаков в ваших отношениях, это может показать, что ваш партнер испытывает к вам нежные чувства. Важно отметить, что люди предпочитают произнести эти три слова в свое время, и это не что-то, которое следует ускорить или сказал ради этого. Даже если кто-то не сказал, что любит тебя, или вы не заметили только что упомянутых признаков, это действительно означает, что у них нет к вам любовных чувств. Так что дайте им шанс и продолжайте вести открытые разговоры о ваших чувствах друг к другу. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли еще какие-нибудь признаки этого заметили? Надеюсь увидеть вас в разделе комментариев ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку Мне нравится и поделитесь ею с другими. Интересны ли них тоже? И нажмите на колокольчик уведомления, чтобы получить больше новых видео. Спасибо, что посмотрели.